Привет, с вами Ирвин, с 1 апреля у вас. Значит, в общем, это действительно анонс новой рубрики. Я просто на этот раз решил не повторять ту же самую ошибку второй или третий раз, когда я первый видос сопровождаю анонсом новой рубрики. В общем, опять-таки, да, у меня дикие проблемы со временем, поэтому я рискую тем, что... На моем канале совсем перестанут уходить видео. Я не думаю, что это кому-то будет а, приятно. Поэтому я решил делать совсем коротенькие видосики, чтобы хоть что-то выкладывалось на канале. А, вот, ну, в общем, формат будет достаточно простой. Берется одна фраза. Вот, а, ну, отдельно никакие слова разбираться не будут. Да? То есть а, марафон у нас будет продолжаться. Я не знаю, когда выйдет следующее видео по марафону, но марафон мы не заканчиваем, мы обязательно до конца третьего, может быть даже четвертого сезона сделаем видос по каждому отдельному эпизоду, каждое слово в каждой конструкции разберем подробно, все будет прекрасно и замечательно. В этой рубрике, я даже не знаю, ну назовем ее «фразочка». Я не, я не буду давать ей особое название, да, то есть она как бы будет о, находиться в плейлисте о, идиомы и фразовые глаголы. О, вот. Ну, кодовое название будет фразочка. Да, об, этом будут, <соценно> об этом будут знать только те, кто увидели этот анонс. <соценно>, о, вот, о, ну, в общем, ждите первый видос по фразочке. Либо завтра, либо послезавтра. Вот, о, на сегодня все. Увидимся.